Мы сегодня вам покажем парк Аль-Мамзар. Это и парк, и пляж, и площадки для детей. В общем, все смотрите в нашем видео. Подписывайтесь, ставьте лайк. Мы приехали на пляж Аль-Мамзар, на который нас... Вернее, не то, что нас не пустили, мы сами не попали, потому что был день детей и женщин. А сегодня общий день... Поэтому мы идем на пляж Аль-Мамзар. Вход туда 5 дирхам. Не знаю, за Риту возьмут или не возьмут. Погода, жара, ветра не ощущается. Посмотрим, как сейчас обстоят дела на пляже. Ну вот мы зашли, ребенок платно. Поэтому три билета. 15 дирхам мы заплатили. На входе нам дали. Это не карта, это реклама дельфинариума. Ну, пойдемте. Тут на территории есть ресторан. Мы его видим вот впереди нас. Пойдем прогуляемся, посмотрим, что где. А вот у нас тут есть карта. Пляж туда, в ту сторону, офис администрации здесь, футбол и волейбол, амфитеатр, зона шале и туалет, и все вперед. но Мы идем на пляж. Видимо, да, есть дельфинарий, раз раздают карты. А вот, кстати говоря, стойка с картой этого парка. Посмотрим на нее. Так, слушайте, большая площадь, и сюда можно было заехать на машине, есть и бассейн даже, отлично, есть зона для игр детей, children playing around. Вот их много тут к к к к к, короче говоря, огромное. В общем, пойдем исследовать. Карта это одно, а на практике может оказаться совсем другое. Друзья мои, пляж парк аль очень комфортный, оборудованный необходимыми столиками, скамейками, есть места для переодевания, цивилизованные чистые нормальные туалеты, есть полотенца в аренду, есть зонтики в аренду, есть лежаки в аренду, если вам это необходимо. Аренда полотенца, например, составляет 10 дирхам на весь день. Поэтому, если вдруг вы приехали и забыли полотенце, ну, нет никаких проблем, можете взять его в аренду. А, в принципе, они даже и продаются за те же 10 дирхам прямо на территории э, пляжа, парка, вы можете купить полотенце. Правда, они, конечно, не очень хорошего качества, но, тем не менее, для того, чтобы расстелить на песочек, вполне подойдут. GPS-координаты парка вы сможете найти под видео. Если у вас появились вопросы, пишите их в комментариях, мы вам обязательно ответим. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, если вам понравилось. По нашему мнению, пляж Аль-Мамзар – это один из лучших пляжей Арабских Эмиратов. Всем рекомендуем. В следующем видео вы увидите нашу прогулку по парковой зоне. Не забудьте подписаться и поставить ваш лайк.